хватательная конечность, позволяющая активно отживать мир древесных кромок, перемещаясь не только по крупным стволам, но и обхватывая самые тонкие ветки ради бога. Важно, чтобы прочность ветвь была достаточно, чтобы выдержала. Хорошо. Скажите, при таком движении выступающие загнутые копти будут помогать или мешать? Мешать. Мешать. Поэтому у подавляющего большинства приматов, у всех, Настоящий капельь, когти заменяются на плоские пластинки, да, которые будут называться ногтем. В чем разница между когтем, ногтем и копытом? Вот если я нарисоваю и кончик пальца, вот так. Это, допустим, какая-нибудь кошка. Это человек. Значит. Ну, что у вошади происходит при образовании копыта, можно Значит, на самом деле, живые клетки, образующие когуть ногу телекопыта, находятся вот здесь, под складочкой кожи. Вот зона, где сидят живые клетки, производящие, производители рогового вещества, кератина. И дальше. Адразовалась кератиновая пластина разной формы. Если вот здесь все время, в старую стрелочку, добавляются все новые и новые полосы. Куда будет э, конец выдвигаться? В какую сторону? Вперед, вперед. Значит, вперед вот так выдвигается пластина. Но возникает серьезная проблема. Дело в том, что э, связь с организмом только вот здесь. Значит, но если мы вот здесь связь не укрепим, вот в этом районе, такая пластинка при малейшем давлении просто оторвется, она будет вырвана из кожи. Поэтому по этой зоны вот здесь, возникает достаточно сложно и интересно устроена контактная зона. Здесь живые клетки, которые образуют тонкие, тонкие ткани идущая от роговой пластины вот сюда, вглубь вот живой ткани. И вопрос в том, что эти тяжи медленно, но могут перемещаться, раздвигая остальные клетки. В результате, пластина оказывается надежно пришита к пальцам. Но вот здесь, под ним, оказался совершенно особый слой ткани, который в другом месте нет. В результате, вот у нас здесь живая ткань нормальная, вот здесь это контактная зона, ни на что не похожая, а вот здесь, вот собственно, роговая пластина, да? Если посмотреть спереди, это вот, вот так. Вот роговая пластина, да? так, как правило, колечком вот так она сгибается. А вот это всю под нею контактная зона. У нас что с вами происходит? А у нас просто пластина это вот так распрямляется И контактная зона совсем тоненькая. Если вы посмотрите с внутренней стороны под ногой, так, там у вас не кожа. Вот там у вас как раз тонкая серфообразная полосочка вот этой контактной зоны. Крайне чувствительная, очень болезненная, очень любящая чтобы травмировали. Как раз на этой контактной зоне нотевая пластинка выдвигается скольки вперед. Так что ноготь – это видоизменная комната. Это для большинства приматов характерно как раз ногти.